тем временем на Украине Украину Украине. Киев Украине Украине Украине Польша Украина под Украиной Украина Украина. А Украина теперь вновь о сирийской теме в Сирии в Сирии в Сирии в Сирии, По Сирии. самолеты разведчики в сирийской теме давайте вернемся в Сирии в Сирии ИГИЛ ИГИЛ Исламское государство террористами ИГИЛ Террористы. ИГИЛ. Игил. Обстановка накаляется. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Путин. Путин. Путин. Трамп. Дональд Трамп. Дональд Трамп. Трамп. Трамп. Трамп. Трамп. Трамп. Дональд Трамп. Путин и Трамп. В Америке шок. В США. США. По базам США. США. Антироссийские санкции в США. В США. На США. США. В Вашингтоне. рейтинг Дональда Трампа в США. Криптовалюта. Речь о биткоинах. Майнинг. В биткоинах. Зарабатывание крипто денег. Биткоин. Биткоин. криптовалюты и биткоин. Биткоинах. Спин. Спиннеры шагают по планете. Огромный спиннер. фиджет спиннер Ажиотаж вокруг спиннеров. Главное быть в тренде. Таким образом можно отвлекать население от реальных проблем. Таким образом можно отвлекать население от реальных проблем. Таким образом можно отвлекать население от реальных проблем.